Астрологи назвали апрель месяцем интуиции. Шестое чувство хорошо будет работать, и надо к нему прислушиваться. А кроме того, будет несколько наиболее удачных дней, когда звезды и планеты выстроятся особым образом. Первый из них сегодня, 5 апреля. Чего ждать? Какие еще дни наиболее удачны в этом месяце? Узнаем у астролога Веры Хубелашвили. Вера, доброе утро. Доброе, доброе утро. утро. Вера, когда говорят, что вам кажется, что все не так, то вам не кажется. Апрель – месяц интуиции. Как услышать свое шестое чувство и начать ему доверять? Про интуицию действительно в этом месяце нужно обязательно помнить. У нас приходит энергетический месяц дракона. Это хозяин месяца, и это мифическое животное обладает самой большой интуицией. В восточном гороскопе он является хозяином именно интуиции. И весь месяц людям будет свойственно повышенная интуиция и чувствование. Но у дракона есть другая сторона медали. Это упертость. Поэтому такая стабильность, стагнация в каких-то процессах, в каких-то застоях тоже будут происходить. Но интуиция это будет самый главный ключик к успеху в этом месяце. То есть надо пытаться ее слышать обязательно. Самые удачные в этом месяце будут даты пятое, шестое, седьмое, девятое. 12 и 14 апреля. Здорово. Соответственно, к этим датам нужно как-то по-особому готовиться или просто можно прожить их легко и не будет проблем? Каждый день несет свои возможности, да, и у каждого человека свои задачи на каждый день. Да? Кому-то надо романтическую встречу провести, кому-то надо документы подписать, кому-то надо к начальству сходить. Но в целом и в общем каждый понимает, что есть удачный для этого день или не очень удачный. Вот перечисленные даты, они энергетически позволяют сделать лучше и получить результат более желаемый. Например, 7 число, я его не стала называть, но оно является единственно самым удачным именно для финансовой возможности и подписания документов. Поэтому все зависит от того, какие вы задачи ставите себе на день. И если это ваша, например, финансовая история, то, пожалуйста, используйте седьмое число. Но я бы еще добавила две даты, которые нужно исключить изначально в течение всего месяца, когда финансовая удача от нас отворачивается. Это 13 и 15 число. Число. Это дни, так называемые, дни без богатства. И в такие даты ну, крайне не рекомендуется заключать договоры, снимать деньги с карточки или какие-то финансовые операции проводить. Потому что мы как бы отворачиваем от себя денежный поток, который нам всем, в общем-то, нужен в нашей жизни. А 9-го, все-таки, я не понимаю, это удачный день или неудачный день? 9 апреля у нас попадает такое двуликое да, число. У нас есть много возможностей как со знаком плюс, так и со знаком минус. И здесь очень важно пронаблюдать за собой, как у вас будет складываться этот день. Если все будет происходить хорошо, то он может принести вам и показывать, что индикатор месяца как удача, месяц несет вам удачу на вашей стороне. И если день пройдет с какими-то сложностями, заминками или какими-то недоразумениями, то это тоже некая такой, ну, подсказка звезд о том, что месяц несет вам какие-то трудности. То есть возможно. это знаковый день в любом Это знаковый, случае, это, да? это знаковый день и его нужно как бы действительно для себя запомнить. Тут, получается, вот здесь должна сработать интуиция. Если 9 числа у тебя не идут дела, это предостережение? Или наоборот идет все хорошо, это тоже знак, что и дальше будет все хорошо? Абсолютно, абсолютно верно. Хорошо, если брать вот другие удачные дни этого месяца, значит ли это, что повезет абсолютно всем знаком Зодиака? Или все-таки выборочно? Есть у нас те, кому энергии благоволят больше всех в течение всего месяца. И в удачные дни у них шанс получить больше помощи звезд, конечно же, превалирует. Да? Это у нас в этом месте я назову счастливчиков, это те, кто рождены в год петуха, и рожденные в год крысы и кролики. А, то есть тут не стихия, а погоду именно Здесь берется. погоду, да, несет. А если мы говорим для тех, кому можно и нужно быть осторожными, это рожденные в год собаки. Потому что дракон символически с собакой не дружит. У них конфликтная энергетика. И в эти дни, которые могут нести общую удачу, нужно быть осторожнее. С удачными днями более-менее разобрались. Я подозреваю, что в апреле могут быть и неудачные дни. Можете рассказать, какие? Неудачные дни я перечислю сразу. Это, опять же, 9 число и мы уже про него проговорили к нему присоединяются 13 15 25 27 апреля и отдельно выделю 30 апреля вот в эти дни нужно всегда быть осторожнее и нужно наблюдать за событиями которые происходят и конечно постараться уберечься до да, от каких-то очень важных дел потому что энергетика в эти дни но ну, не самая благоприятная. люди могут совершать какие-то необдуманные поступки им будет казаться что они делаются правильно и в результате они окажутся, как говорится, неудел. Расстроенные чувства, какие-то переживания. Вера, а если говорить про конец месяца, 30-е, неудачное число, но ну потом-то поворот, наверное, будет к лучшему уже в мае? 30 апреля у нас как раз-таки начинается сам коридор затмения. Он продлится всю первую половину мая. И поэтому все энергии уже в преддверии коридора затмения могут ощущаться сильно заранее. И для того, чтобы наши поступки не являлись отражением проблем в будущем, будьте осторожны весь апрель. Этот месяц несет каждому из нас определенный подготовительный такой внутренний настрой, чтобы мы уже в коридор затмения вошли все максимально гармонично. Спасибо большое за интересный разговор. Доброго дня. Спасибо вам.